Сколько нужно потратить денег, чтобы достичь таких результатов? Рекомендуемая комиссия агенту, аукционисту, агенту, который организует такую систему продаж вашей новостройке, от 6 до 8%. При этом агент берет на себя обязательство поделиться своей комиссией пополам с любым другим агентом, кто приведет покупателей. Это мощный канал продвижения, который нельзя недооценивать. Знаете, что 90% покупателей не читают рекламные объявления, поэтому 90% покупателей полагаются на агентов, что агенты подскажут им, что нужно посмотреть, а что не нужно. Так вот, важно, что если вы не выстроили правильное отношение с агентами, если вы скупитесь на комиссионный агентом. Если вы ущемляете интересы агентов, то вы рискуете тем, что 90% покупателей никогда не узнают о вашей новостройке, либо, если они уже знают, они от агентов получат какое-то негативное мнение. Агенты умеют напугать, умеют жуть и нагнать. Вот. Поэтому важно агентов расположить к себе. А путь к сердцу агентов лежит, путь к сердцу агента лежит через его или ее кошелек. Поэтому вот нужно быть щедрым по отношению к агентам. Для, агента, ну, для покупателя 1, 2, 3% плюс-минус не имеют никакого значения в обстановке ажиотажа, торг идет на там, 10, 20, 30 и более процентов плюс-минус к резервной цене. Но для агента 1, 2, 3% или даже полпроцента имеют решающее значение, когда агент принимает решение что предложить своему покупателю, а что не предлагать. Что похвалить, а что наоборот представить в черном свете. Вот вам важно, чтобы э, квартиры э, в ваших новостройках были э, в списке тех четырех квартир, которые каждый агент предлагает, горячо предлагает, рекомендует своим покупателям посмотреть. Вот чтобы этого добиться, либо руководитель вашего отдела продаж, либо ваш эксклюзивный агент должен располагать, ну и желанием это сделать, да, должен понимать, что это важная часть маркетингового плана, но также должен иметь и ресурс, да, иметь договоренность с вами, собственникам собственником, какой процент они могут обещать агентам. Вот я рекомендую от 3% предлагать агентам в качестве вознаграждения за то, что они привели покупателей на ваш объект а лучше платить 4%. В этом случае вы продадите, вот если будете все э, э, советы применять, которые в этом курсе изложены, на 20% дороже продадите. Да? И, понимаете, я осознаю, что 6-8% наградные, которые я рекомендую платить агенту, вашему эксклюзивному агенту, э, или человеку, который отвечает за продажи вашего объекта, это высокая, да, высокая комиссия. Но... Она позволит вам сочетание сочетании его с другими инструментами, позволит вам продавать ваши объекты, как я обещал в самом начале этого курса, на 20% дороже и в три раза быстрее. То есть это окупается, окупается, друзья. Нужно это делать. Это необходимо принять такое решение, чтобы быть конкурентными, чтобы продавать ваши новостройки дороже и быстрее.